А вот еще вопрос. Странно, вот вы, вы сказали по поводу радио, да, как бы я фанат в этом плане, это моя работа и т.д. а вот, ну, как бы радио это же только маленькая часть, то есть это как бы очень хорошо, но, но это совсем не все, а как бы вот два главных Давайте влечения, подробнее. скажем, да. Что Давайте. на карте скажут? То есть даже чисто вот не читая, просто карту посмотрите и интерпретируйте, пожалуйста.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 То есть вы над, над, над, над, над. Возможно, слушайте, может не Михаил опять по бирже людей приводит, а вы не участвуете? Вообще, вы, вы понимаете, я, цифры, это два, это два разных человека, понимаете? То есть цифры со мной значит, только значит, в стабилистическом варианте, вот, а все остальное это вообще мимо. То есть, значит, что-то, что, -то, что, -то, что вы делаете руками, строите, что-то материально делаете. Вы, посмотри, вы посмотрите на эти руки, я, я вас умоляю. Ничего не строимым вообще простите может быть ну то что связано с руками с, с работой с деньгами где-то кинфер... где где кстати руки есть но там больше голова нежели руки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 не могло просто вы так очень очень осторожно вы так тихонечко, так знаете, решили интерпретировать. должен сказать сразу: занимаешься творчеством, да, потому что там ну там по другому никак и э, создаешь, да, ваяешь, то есть что-то. А там уже знаете, пускай клиент думает сам, грубо говоря, <тихонечко> что что он там вояет Каждый клиент знает сам. Но а, то есть вы да, вы абсолютно правы, замечательно. А что что еще, что еще карты скажут? Понимаете, я ведь сам не, не могу на себя разложить, у меня у меня есть свои моменты, по которым могу это сделать. Я такой я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 Вычитала вычитала одно время ритуал, ну конечно не классический, но так скажем хлопком ты, ты вызываешь, хлопком ты просишь уйти, то есть, мне просто так сонастроиться легче, да? есть, Вы, вы как... очень классическая такая, классическая, да, классическая я в этом смысле... такая, да, да, да, очень концептуальная, понимаете? Я по-другому на все на это дело смотрю, я с точки зрения то есть... каббалистической магии на это все взираю, то есть это как не я это абсолютно я... вообще. Я...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 И иногда вот если взять навигей навигейтор от машины и поставить вот, его, <смех> примотать его к велосипеду или к самокату, то есть он же от этого не станет показывать хуже, согласны? Он же будет показывать дорогу, просто скорость моей езды, моим транспортом средств. Согласны со мной? В общем-то да, но тут вы должны все равно несколько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 Хочешь воспринимаешь что это высшее, хочешь, не воспринимаешь, хочешь думать, что это просто перетабы плашки. Но я, наверное, я действительно классическая в этом плане, то есть я верю, так как я в эгрегоре нахожусь, что руны даны не Одину, да. Хотя, если брать исследования именно ученых, то можно взять такую концепцию, что руны сами какие-то племена их разбросали по всем камням, и вот они так появились. Да.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 говорит, что ой, разные племена писали просто одинаково, и все. И вот разные, какие там боги, причем здесь вообще боги, это обычные буквы, на которых писали. Вот. Я и считаю, что да, да, да. вы, вы правильно говорите, абсолютно. Я тоже считаю, что это к нам пришло с прошлых цивилизаций, и те существа, кто-то их называет божествами, кто-то богами, а, кто-то... Кто на как... планеты, а, все равно а, же другие, они... На другие, да, другие, это вообще, вообще руны к человечеству не имеют никакого отношения. Руны это живые существа, это, скажем, это энергоинформационный процесс. Знаете, в христианстве есть такое понятие Дух Святой. Вот руны – это есть что-то наподобие Духа Святого. То есть, когда я имею в виду жесткий, я просто вхожу в состояние, да, при котором как бы Один...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 Вот. Поэтому ну, я обращаюсь сразу к Норнам, а к Одину и конкретным богам за конкретные их и ипостасицы. Вы, <свят> вы крутая. Я к Норнам, к Норнам не обращаюсь. То есть я я сейчас, не видишь, крутая, е... это классика. <свят> да, вот, о что мне я и сказал? Тише едешь, дальше будешь, называется. То есть я так, Э, Один, алло. <свят> <свят> а, <свят> У, меня, <свят> У меня вопрос. <свят> а можно я спрошу? И он, Говори уже. <свят> не до тебя, видишь. <свят> Дела много, да. Ну, <свят> блин.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 Не верю, да, это Понятно. слово не нравится. Давайте Золото. мы обойдем все без слова на самом деле. Потому что... <связь> <связь> <связь> это заразно. <связь> я сейчас избавляюсь <связь> <связь> <связь> от некоторых слов-паразитов. <связь> так, так вы наоборот их произвы... <связь> Ну Не проецирую, заметьте, не проецирую, Я просто спросил. Я же, очень... я же не сказал, вы а я в... ведьма, ведьмой да, и обоскуете. Ведьма <связь> это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 даже боюсь подумать, кто же ведущий жених тогда, при таком раскладе. Ну да ладно. Ведь, ведьмак, наверное. Ведь ведущий маг. Ведних тогда, ведущий жених. Окей, okay, ну это там, так. Там другие слова, там ну как колдуны, они больше... Ведри. Мужчина, это классика, ведущий мужчина, который видящий и предсказывающий. Это Вед... ведрь, получается, да. Ведри, ведун, да, абсолютно. То есть такие однокоренные слова, просто у женщины приставка мать, ма, да, веста, они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 Такое предназначение. Ой. Есть, да, Колдунья – это термин из чернокнижия. Посмотрите от слова «колдовать», «колд». Вот ну, в библии тоже помню. написано, что колдуны, да. Там да по колдунам проехались, да. нет, Видимо, это чисто славянские термины древний То есть, ведьмы просто начали бояться, ассоциироваться с колдунь, потому что ассоциация с сатаной, там, с дьяволом. Дьявол же тоже в классическом варианте придумала церковь для того, чтобы понимать, с кем бороться. Да? То есть, существует Люцифер, существует сатана, но сатан это несущий правду, Люцифер несущий свет. Да. А дьявол это совершенно другое. Это некая, так скажем, некая постать девяти князей ада. все вместе соединили и называют это общим словом дьявол.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 ответвления еще в то есть там очень связаны люциферы с шумерами, то есть да. скорее всего древние иудеи просто украли часть концепции у шумеров, у зоорастрицев и так далее. Ну не то, чтобы они украли, просто древние Зайский. свитки шумеров, да, это практически там Тора, практически, то есть все же имеет преемственность, мы уже говорили об этом, да, и да. ничего ни из чего не возникает. И знаете, многие божества потом становятся наоборот как бы падшими, да, через время, а потом они опять вас и вот так вот это все по кругу Но идет они так скажем не становятся падшими это их церковь ну люди люди я же имею в виду людское мировосприятие и интерпретацию Дело в том, что даже в той же Библии да, написано, что вот, там, был совет у Бога, и, и ангелы были пред ним, и сатана среди них. То есть, а опять же, ну, это Ветхий Завет, а Новый Завет, там уже написано, что он в аду, и он там никуда ходить не может. То есть, понимаете, люди, они же такие, как хотят, так и интерпретируют. То есть, и, конечно, была же Святая Инквизиция такая, интересный такой инструмент, который, скажем, все инопланетное выжиг, в Европе практически, да, то есть все знания и сколько было уничтожено и людей правильных, и книг правильных, вот, да, но здесь, понимаете, у Бога не может быть врагов изначально, то есть если брать Бога как, скажем, вечный эгрегор добра и центр творения всего сущего, то как же у него может, могут быть враги, то есть, как бы... Вот. И если мы будем говорить о каких-то темных вещах, светлых вещах, знаете, все относительно. То есть, помните, если опять же вот к христианству возвращаясь, искушение Иова, вы в курсе, наверное, нет, не в курсе? вот такая история в двух словах. Был очень праведный человек и пришел сатана э, к Богу. Ну вот я просто цитирую. Uh -huh. Uh -huh. Вот и сказал: "Слышь а давай мы вот у тебя есть самый классный пацан, давай мы его попробуем поискушать. Вот он весь такой праведный, весь такой четкий, вообще не заслуживает наказания. Отдай ко мне его в руки, я тебе покажу, кто он такой". Бог говорит: "Ладно, бери, только душу его не трогай, а добрый такой". Вот. И вот э, суть в том, что э, пока Бог не разрешит, то есть она ничего сделать не может. Но это так, это вот, ну, скажем... да, отчасти, если это рассматривать в едином эгрегоре, так угу. скажем, против либо сатанизм новодельный, как придумают, либо поклонение темным силам, да, в эгрегоре именно э, христианство, то это все две стороны одной медали. То есть как у Гермеса Трисмегита, да, что наверху, то и внизу. То есть mm -hmm. все, то есть, естественно, эти силы, если им что-то позволяется сделать, если действительно брать классическую концепцию Кабела, да, что Люцифер сын Божий, да, mm -hmm. и он заведует всем адским миром и демонами, то. Ну кто-то же должен этим да, да, что не позволено Люциферу, пока ему не скажет его отец Иегова, да, что делать можно, а что нет. То есть такое вечное противостояние во имя жизни. Да? То все для пойми равновесия. – Правильно. Баланс – это самое главное. Баланс. баланс. В, в, это, этим миром управляет баланс. Это же там нет ни добра, ни зла, а здесь все оно присутствует. Вот, Ну как, опять же, там. – Не знаю, тоже баланс. Если брать под Реву и пройти, то девять миров. Каждый мир за что-то отвечает. да, есть Мир Хельмхейм, Хейм, Альва.